Всем привет, с вами Макс Риск, Игра Зуба, 22 -я серия. И открытие сундучков, 10 -я серия. Смотри, сколько тут бонусов, ой, куча желтых этих бонусов. Нажму-ка я на доступ, награды за сезон. Ух ты, это интереснее. Во-во-во, так это может посмотреть. О, давайте события сначала, потом посмотрим. Все тут желтое. Мне нравится, нравится 5000. Так, вот там. Награда за миссию не получено. А почему не получено? А, ну, нужно хоть что-то одно взять выполнить, я понял, сейчас буду понять миссию. Так, выходим. Выходим. Так, собираем. Ну, вот-вот-вот, смотрите, хона. Хоп, Хоп. Почему нельзя? Почему? Оно не уже достает. Ладно, давайте бронзов откроем. Произошла ошибка, повторить попытку. Про что? Э что? где мой сундук эй бронзовый сундук это открытие сундучков 10 где мой сундучок эй зумба ты что делаешь так ворот только забрать это что бесхиничный сундучок вроде бы лагает или же интернета нет или что нету Эй, что случилось? А может, давайте сыграем андиночную битву? В соло. Возможно, там тоже будут какие-то баги. Мне интересно. Так. Стоп. Что только что было? Э, что, заново играть? Ну ладно, дубль 2. Так, так, так, так. Ну, у меня снова 5000 или это повторное так во вот уж нужно а я думал, где это все в общем 10 серия а это такой бах ну можно его пофиксить о 40 paper. просто перезайти или нажать на обиду потом она скажет перезайти а мы перезайдем так что бронзовый сундучок. перед началом ролика подпишитесь на канал поставьте лайк этот канал для зубастеров кто играет конечно зубу кто играет brow stars там интересно брау старс ссылочка на мой каналы по брау stars в описании называется макс риск и еще один канал макс риск брав старс открываем бабах не ну это такое себе так так так так так давайте нажимать на кнопочки помочь всем ну в общем тут неактивно лучше я и уйду с кланом в общем помогли им спасибо большое но тут нет актива нужно нам актив актив нужно а? ставьте лайк если вы тоже любите актив на нашем канале так так давай давай давай зуба Да блин снова лагает то да почему я же там ускорил. Да, предложение скачал и ускорил м, телефона 30 процентов не на 28 но 28 на эту игру и браузер star Поэтому не ускоренные, но что-то пошло не так. Наверное, зря я ускорял. Зря я ускорил. Зря. все больше не буду. все, все обещаю. Обещаю. Блин, лучше старую взять. Зачем я ускорю телефон? Вот вам совет, друзья, новички, кто играет в зубы. Никогда не ускорять телефон ваш на игры. 28% буду лагать. Блин, что же делать? Можно паузу поставить. В общем, я уже выключу. Там, когда я включал, 27% показывал, не проценты, не зарядки, а ускоры, ускорялки. Вот так вот, все, больше я уже отменил, удалил, только не игру удалил. Да, там кнопочка есть удалить, только вы не перепутайте. первая удалить и вторая удалить, выбирайте первую, а не вторую. Так, ежедневный бонус, 7500, я хочу такой скин. Знаете, мне разработчики услышали, полосила вам большое. Так, стоп, стоп, стоп, оставьте мне этот скин боксерский брюкс я помню в серии десятом вроде бы я уже запутался в общем напишите в комментариях или найдите там написано брюкс купить за 1700 за 1500 билетов в поиске можно найти и макс риск добавьте макс риск да что-то сухой горлом значит все выбираем персонажа и поинт так так так так так кто идет так не бойтесь певер хочешь не нет не хочет ладно Стой, Лари, давай ты оттуда, но тебя мы не брали. О, кстати, сила. Давайте возьмем силу. Чтобы было проще играть. Так, так, так. так. Все. Пятерка. Пятерка и ноль кубков. Так, что такое? А, надеть, надеть. Конечно, надеть. Так, спасибо. Что? Куда нажимать? Ну, нажал. Окей. Ух ты, сколько предметов. Нажимаем. Значит, что это такое? Значит, нам это не нужно. копье не знаю даже, что это такое Клоунский нос А, он нам чувствует точно Нам не нужно такое Скрелка, лук Дробовичок Ну в общем я умею лук Вот этот копьем и дробовичок Отлично, все, хватает Хватит, давайте идем в бой Спасибо, что подсказывайте зумба Да, это вам респект Но мало карт Вот что. Ждем обновления Сейчас я посмотрю еще в ну, когда обнову делать, тогда нам нужно сообщение отправить всем зубастерам, что новое обновление прошло. И мы будем все тестировать, и будут так лагать. Вау, смотрите, язычком. Я язычком делаю, прикольно. Мне не нужно никуда ходить. А, прикольно. Так, так, тихо. А он еще быстрый, кстати, он Леон. Он как у как Браусарсе ли он реально быстрый. Смотрите, мне такой маленький лук, что ли. Офигеть. Невидимость, невидимость, я невидимый. Стой, чувак. Я как будто танк какой-то. Блин. Прикольно, прикольно. так как будто какой-то ГТА, не знаю, там, пушки, стрелялки какие-то. Блин, регенерацию зачем? Вырубил, вырубил. Так, капец, он быстрее, не могу ее Но все-таки могу стать мастером такими пушками и невидимостью реально он крутой а мне уже понравилось сразу пробуем лари как же за него играть но, кстати если вам нравится эта игра зумба то напишите продолжай, возможно я сделаю два ролика в день но это конечно вряд ли почему так потому что время ограничения во первых во вторых у меня есть другие каналы ну просто, если меня забанит с одной игры один канал Зубастер, да, то все, у меня останутся два канала по Брау Старсу, там я зубы не снимаю, так что можно там пережить. А если забанит Брау Старс, то только мои два канала, муру, э, ну забанит, вот и все, я останусь только один. Этот канал. Ну, тогда будет будет этот канал сюжеты там выкладывать. Что-то я сюжеты не выкладываю, потому что если как-то стесняюсь, ну, ссоре Опа-на. Пошли, пошли, пошли. Так, карта сужается Окей. Хоп, хоп, хоп, хоп, хоп. Вырубил. Я же говорю, Леон тут топчик. Не лезь. Леон топчик. Так, давай возьмем все, что есть. Блин, а что, гранту нельзя взять? А что мы берем? Дробовик, копье, лук. Он, вот, блин, гранат. Легендарный гранат. Смотрите, все сейчас буду ее брать. Так, ждем врагов. На легендарку. О, 40 кубков, отлично. Со старта 40. Так, ждем. Хочу звездочку еще одну. Так, так, так. Где же вы все? О, посмотрите, смотрите, я вижу мишень. О, еще один ливончик. Я вообще пятая сила. Мне нужно выиграть. Все по третьей силы, Смотри, смотри. Бомба, бомба. Лего, лего. она, Видишь, видишь. Видишь, как я такой сильный. А? Видишь, видишь. Вырубил, вырубил. Какой хитрец, а? какой хитрый. Эй, Леончик, нет, нет. Что ты делаешь? Сейчас возьму все эти штучки. И буду стрелять. Танкер. Ага, мы можем только вот таким вот способом. Окей. А, можем убить себя. Нет. Я убил его. Вау, прикольно. Ну да, конечно, 5, 5 силам сила. 5 убийств. Помните такое задание? 5 убийств ты получаешь звание. Очень прикольно. Ну, награды за такое. Так, 50 кубков и награды. и Золотой сундучок, отлично. Так, выйти, выйти. Я не ускорял уже его. Так что все норм. С -с Смотри сколько призов. Так, убей пять персонажа лари отлично. Убей одного брюкса за оли События, события. Тихо-тихо. Там нет шума. Напишите в комментариях. Ну просто я уже говорил в э, прошлых видеороликах на другом канале. В общем, можете посмотреть. Так, так, так. Так, а собирать? Или это потом накопить? А что он такой будет классный? Ух ты, северный сундучок. Зачем он нам, да? Зачем? Опа, золотой. Там мало, мало. 5000 кубков? 5000. Вы чего делаете со мной? а да, Там очень круто. О, смотрите, тут подарочки. смайлик смалик. Оли, смайлик. смайлик Есть. Так, давай, давай, давай. Давай, выходим. Так, так, так. Лари, 100 монет. Давай. А что, что, -то, блин, да, блин, что я там буду снимать? Не, нет, кнопки не нажимайте, прошу. То блин, на эй, выйти, выйти. Спасибо большое. Ну что, давайте еще раз, только вот посмотрим обновление, так еще нет. Тогда давайте дуэлька с кем-то. Парный бой будет топчик, парный бой, конечно, топчик. Но будет жарко, жарко. Вот, будут противники везде. Так лагает, конечно. так. Ты, где напарник мой? а? Или же я сам. А он напарник. Черепаха, значит. Привет. Ну что, тебе конец уже нам Да, все, да все, я уже понял. Напарник, ты где? А давай разделимся будем атаковать вместе. Ну, раздельно. Посмотрим, кто круче, а? Как тебе такая дейка? А думаю, будет прикольно. Значит, я пошел что-то собирать, а ты тоже собираем Ох ты, мне золотая пушка. Так я возьму, возьму, возьму это. Так, почему ты не собираешь? Ты, наверное, покашешь? Ну, ладно. Я сам могу собрать. В общем, собираю ему, а он тут ленится, Он сидит и такой ха-ха-ха. В общем, я один против всех, да? Окей, я пойду. Один против всех. Так, вот. Нашел. Так. Так. Так, уходим, уходим, уходим. Блин, я передумал, я передумал. А, врубают. Вырубил. А, могут вырубить. Давай, твоя очередь. А, еще один. В общем, да, и меня вырубили. Что, решил мне помочь? Да спасайся. Я тебе не нужен. Да, ну, спас меня. Ну да ладно, я не верю ему. Как он у него мог спасть? Спасти. Давай, это ГТА, там, не знаю, там, как один называйте. Так что там, лагает еще. Так, так, так. Врубай, врубай, врубай. Так, ХП, ХП, ХП, ХП, ХП. А, хилка, хилка. Я хилку не взял, да ладно. Капец. Какой-то. Давай, давай, давай, давай, давай. Хилку, Хилку-килку. Хо на. нажал. Давай, давай, врубай его. Он такой, чё, не выруби, не вырубите, хоп, хоп, хоп. А, блин, чё я должен сам? Давай сам тогда ты. Хп, хп, хп. Дайте мне хп. Блин, я не знаю. Да мне вырубили, капец, чувак. Не, лучше я одиночно сыграю, да? Согласен с этим. Пятое место. Ну такое, такое. Давайте выйдем. Т. Предстрим. И ждем обнову. Ждем обнову. Так, Поштом. Простройтесь. Неподвижность. Что они там писали такое? Где он там? Миссия. Миссия. Убила. Ари, блин, я пропала. Где он? Построй. Неподвижность. 15 в радиусе. Построй что-то. 15 радиусем подвижность а неподвижность это у нас предметы ну к примеру мебель все ну там есть один пример как в фортнайте так что можно мы там пару разделе но я когда как, как то экономим но в следующий раз я не буду экономить так что всем, мамы просмотр смотрите 23 серию он выходит каждое утро, но ну, каждой серии входит они он они выходят кстати, Аварион классный персонаж, мне он нравится хвостом, скоростью, ну, в общем, самый моль любимый Бравлер, э, или персонаж, или Зубастер, Молли, по-моему, прикольный, быстрый, ну, попрыгун, да, это ж, Кенгуру, всем удачи, всем пока.